главная, основная отрасль путинской экономики, это воровство. После Путина очень важной отраслью экономики, как это ни странно, станет возврат награбленного, то есть конфискация будет целой отраслью экономики. Есть еще одна отрасль, это путинское вранье. Путин обещал 25 миллионов рабочих мест, наоборот 6 миллионов официально, только людей, которые не устроены. Да, они пишут, там что-то у них там чуть больше миллиона. Сейчас безработных или уже меньше миллиона. Все чушь. Люди просто не регистрируются. Огромное количество безработных. Путин обещал не проводить пенсионную реформу. Пенсионная реформа прошла. Он говорил неоднократно, что не будет этого делать. Калялся, божился. Национальные проекты Помните, в 2005 году были разработаны национальные проекты, в 2006 году принята программа национальных проектов. Результат ноль, я бы сказал минус результат. В 2012 году Майские указы были выпущены. Цель майских указов сделать зарплату врачей и учителей средней по региону, приравнять ее к средней по региону. Результат какой? Сегодня 21 год, никакого результата. Все эти майские указы и национальные проекты перенесли в 2018 год. Чтобы в мае снова принять указы и назвать их национальными проектами. Чтобы обманывать людей, когда они скажут, а что там национальные проекты? А мы их вот в 18 году только приняли. Да не в 18 вы их приняли, а в 6 -м. А что там майские указы? А вот мы их только в 2018 году приняли. Нет, ребят, вы их в 2012 году приняли. Это мерзость путинская. Вранье сплошное вранье. Мы услышим с вами завтра, что огромная демографическая яма, там из-за войны она с фашистами, из-за древлян, из-за киевлян. Да? Я не знаю, из-за кого еще. А что будет думать Путин сам, когда будет это докладывать? Знаете, что он будет думать? Что китайцы новых нарожают, нафиг ему люди, ему не нужны они. Путин самый страшный вор, он крадет наше с вами время. Я первый раз это сказал, когда организовал комитет по борьбе с Путиным в 2006 году. Тогда можно было еще что-то спасти. Можно было спасти Россию. Сейчас можно спасти только часть России. В то время, когда весь мир идет вперед... И каждый день появляются новые технологии, в России полная деградация. А почему это происходит? Потому что без значительных средств и технической базы создать и внедрить новые технологии сегодня невозможно. А все деньги крадет Путин с дружками. Материальное производство подвергается постоянным набегам путинской, путинской орды. Вы попробуйте что-нибудь сделать, к вам тут же прибегут все, блядь. И пожарные, и полиция, и ФСБ, и хер знает кто, и санэпидемстанция, путинская орда.